Здравствуйте. Это программа «Тема». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Пожалуйста, первая песня. Стихи мои, а музыка Сергея Галанина. Хоть режьте, родину хоть и ешьте, От злых невежд мороз по коже, И жизнь уже не станет прежней. И смерть становится моложе, Уже не скроешься в столице, и не укроешься в морозы, Тебе воротятся старицы чужая боль, чужие слезы, уже забудется едва ли Судьба, пробитая с холком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 Будет долгой. Мы часто встречались в этой студии. И вот те впечатления, которые от той встречи, которая была, и сегодняшней встречи прошло энное количество времени. За это энное количество времени что-то было сделано, были получены какие-то впечатления. Прошу. А, прежде всего, я вернулся только из Москвы, из столицы нашей Родины. Об этом я говорил с 2014 года. И там я пообщался. Мы записали на Первом канале передачу на час приблизительно по времени. Она сейчас монтируется. Ждем, когда выйдет эфир по Первому каналу Федеральному России. С Екатериной Стриженовой ведущей. А также я пообщался с Сергеем Галаниным. Это соавтор мой и друг. И, конечно же, к Юни Морис я зашел. Мы с ней дружим с 2014 года Плечом к плечу сражаемся за Донбасс и за Россию. Но вот из творческих событий, это, конечно, совместное творчество, совместная работа с Сергеем Галаниным, который сделал четыре песни на мои стихи. Сергей, мы с ним развиртуализировались, нашел время, я пришел к нему домой, мы пообщались. Мы на одной волне, вот как мы общаемся между собой, дончане, так и с ним абсолютно... Открыто, честно. И человек не тянет на себя одеяло. Это тоже очень важно в творческой среде. Большая редкость, я это ценю. Первую песню, которую сделал Сергей, это «Не будь атеистом» с Александром Маршалом. Они спели у Маргулиса на квартирнике на НТВ. Но это было хорошо, мощно, потому что тогда в Донбассе помалкивали. Это было до спецоперации. Она посвящена памяти защитников и мирных жителей Донбасса, которые сейчас на небе и слушают нас. Затем появилось несколько песен. Последняя песня облетела уже весь интернет. В первый день порядка миллиона просмотров. Вот. Тут мы обогнали многих гламурных тетей и дядей. Песня абсолютно патриотическая. Она называется «Будем жить», где клип снятый по событиям в Мариуполе, вот когда был штурм Мариуполя, черно-белый клип, правильно, что черно-белый. Там все те фигуры, те лица, которые перед нами здесь сейчас, там и Ахра, и Франсуа Менеме мелькнул, и другие люди. Вот эти все события, Эта песня, песня прекрасная, потому что Сергей лирик, я человек жесткий, и, видимо, вот это соединение двух э, начал дает обязательно какие-то мощные э, резонансы. И лирик – это значит, что у него широкий музыкальный диапазон, у Сергея Галанина. А у меня определенная жесткость, мне не хватает э, музыкальности. Сергей сумел э, добавить, и получается, что э, мы э, две души вложили в эту э, песню. Плюс еще, конечно, группа «Серьга», там, прекрасные музыканты. Чтобы был хит музыкальный, нужно обязательно использовать такую форму, как припев. «Тело стиха мое гул синевый высокой, в землю вошел по локоть, если закроешь окна, в окнах не будет стекол. А припев сделал Сергей «Родина, будем жить» очень правильно, точно. И он чувствует слово. Я горжусь совместной работой с ним, потому что она, на мой взгляд, удачна. Ну и отдельная, конечно, отдельная легенда нашей поэзии, русской поэзии, Юноморец. Дай Бог ей здоровья. Когда я в Москве, она всегда гостеприимно принимает меня. И я зашел туда в гости со знакомым, со своим, который просто обалдел от уровня знаний, от ясности мысли, которой могут позавидовать, наверное, все молодые. И человек, за спиной у которого стоит эпоха русской литературы, начиная с Анны Ахматовой и заканчивая нынешними поэтами. И мной в том числе, потому что Юна Морец относится ко мне по-доброму. Она назвала меня Арфеем Донбасса» и говорит, не отказываясь от этого позывного. Потому что, ну так оно и есть, и не приписывай себе статус писателя-фронтовика. Юна Морис сказала, что я помню, как Боря Слуцкий и Юра Левитанский руками и ногами отбрыкивались от этого звания. Вот. Это... Слышать такие имена в уменьшительно-ласкательном звучании, конечно, очень интересно, и ты понимаешь, что перед тобой открывается действительно книга нашей, нашей эпохи, нашей истории. Я думаю, что сейчас еще раз прозвучит песня, ту, которую ты выбрал для того, чтобы она, извини за игру слов, прозвучала. <сcurренький> <сcurренький> да. <сcurренький> <сcurренький> <сcurренький> песня... Стилизированная. Она э, здесь уже Сергея Голанина не будет по звуку, здесь это будет только Скобцов. Э, стилизированная под прощание славянки, но ну, мелодия изменена. Она посвящается защитникам Донбасса. «Прощай, прости». Прости, прощай, и дом родной, и отчий край. Из жизни прежней навсегда на фронт уходят поезда. Прости, прощай, прости, прощай, чему не быть, не обещай о том, что было, не грусти. Прости-прощай, прощай, прости. Походный марш трубит трубач. Не плачь, любимая, не плачь. Пусть обойдет тебя беда. Ты только жди меня всегда. Прости-прощай, прости-прощай. Примет плохих не примечай. И свет в окошке. Не гаси, прости, прощай, прощай, прости. В каком бою, в каком краю сложу я голову свою, где ждут нас крест или звезда, и шаг последний в никуда, прости, прощай. Прости, прощай, смерть как положено встречай, не верь, не бойся, не проси. Прости, прощай, прощай, прости, судьба присягай нам дана, судьба у нас теперь дана офицеры, господа, мы обрусили навсегда. Слово пришло к тебе, что ты с этим словом делаешь? Когда ты понимаешь, что будет песня? Когда, ну, если говорить языком психиатра, то есть подсознание возникают мысли формы. И здесь очень важно вот это определение чувства слова. Если ты его не чувствуешь, то вкус или чувство слова не пришить как пуговицу, не натренировать как мышцу или есть или нет. И вот когда ты чувствуешь, что появляется э, мыслеформа определенная, слово уже звучит само по себе, это может быть даже обрывок фразы, не сформулированной, но в ней уже заложена та мысль, которая разовьется, если ты начнешь как скульптор из э, куска мрамора э, отсекать лишнее. Э, приблизительно так наверное. Э, я работаю со словом, хотя хорошая хозяйка на кухню гостей не заводит. Это все под секретом... А ведь хочется проникнуть на кухню, Володя. Вот про чувство слова я сказал. Чувство слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэтому чувство слова сродни чувству Бога. Как мы можем определить Бога чувством, душой, так и слово? Это синонимы. Очень тонкая вещь, и работая со словом, особенно сейчас, следует понимать, что главная лирика, вот мы уже говорили в этой студии, главная лирика сейчас, это лирика сопротивления, лирика сопротивления несправедливости, тем темным силам, с которым сражается и Донбасс, и вся Россия. Поэтому стихи должны быть с одной стороны, глубоки по содержанию, по мысли, да, и в то же время просты по форме. Жонглирование рифмами не есть поэзия. Не следует поэзию привязывать к рифмоплетству. Игра словами ⁇ это наперсточничество 90-х годов только со словом. Вот, как пример, мне тебе это рифма... Я использ... все могу. Блок, Александр Блок, поэма «12», там используется рифма «мне тебе». Про Пушкина говорить не будем. бурям глою небо кроет, сплошные глаголы и достаточно примитивные, на взгляд современных рифмозайчиков, рифмы. Пушкин не наперсточник, он гений. Он использовал простоту русского языка, легкость и, прежде всего, образность, метафоры. Вот в этом сила поэзии вот, и, конечно же, в огневой поддержке. А теперь, я уверен, прозвучит следующая песня. Да. В ночь седьмую, в синьгустую, опустив на землю небо, серебром по льду струилась сверху млечная река, В ночь седьмую синьгустую Соткала из неба вега. Синь густую, синь такую, Что укрыла берега И случилось, что приснилось, Что явилось не отсюда, Время в лед остановилось, Как бегущая вода, Над землей любовь кружилась, Первозаданная, Как чудо, Появляясь ниоткуда, Возвращаясь в никуда, Появляясь ниоткуда. Возвращаясь в никуда, в изоника строчкой В приоткрытой книге неба, не бывать чему в помине И что сбудется всерьез, был я наварен, и было утро И от выпавшего снега было и светло, и тихо Как от выплаканных слез было и светло, и тихо как от слез. Я очень не люблю сам это деление, но тем не менее задам вопрос: чего больше лирики или гражданской песни или гражданской лирики? Классификация так себе, но я надеюсь, что мы друг друга поймем. Да. Я не, разделяю, я не разделяю лирику и гражданскую поэзию, потому что чувство любви, оно не должно быть узкоколейным. Если ты любишь своего ребенка, если ты любишь женщину, которая с тобой живет, это чувство распространяется на родину. Это одно и то же. Просто, как это, в одной ячейке, отдельно взятой ячейки общества. Но ведь это, вот это самое чувство любви. И русский язык предполагает любовь к родине по своей глобальности, по своей основе. Русский язык невозможен без любви к отечеству. Если этого нет, ты переходишь в категорию предателей и в Грузию, пожалуйста, на самокате. Где-то так. И говори, пожалуйста, на другом языке. На каком-нибудь языке окраины. Вот я так думаю. Конечно, это жесткие высказывания, которые следует расценивать как волюнтаризм. Я по поводу лирики. Я прочитаю стихотворение нашего земляка, Бориса Слуцкого, по поводу гражданской лирики. Из-за него начал писать Иосиф Бродский. Именно из-за Бориса Слуцкого. Борис Слуцкий родился в Славянске. Прошел всю войну и действительно он поднимал в атаку взводы, он политработником был, вот этим самым комбатом, памятник которому стоит, таким комбатом, как памятник которому стоит в Луганской, в Луганской народной республике, в Славяносердском районе. А стихотворение называется «Письмо другу». Давайте после драки Помашем кулаками, не только пиво, раки, мы ели и лакали, нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои. Звучит все это странно, звучит все это глупо, в пяти соседних странах зарыты наши трупы и мрамор лейтенантов.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 Чего больше хочется? Исполнять чужие произведения или собственные? Все песни... Видишь, как которые... тебя вопрос задают. Все песни, которые... И стихи, кстати, которые я читаю, я их читаю под себе. Я их искажаю так, чтобы мне было легче. И... Но искажаешь по подаче. По подаче по подаче и по чувству слова. Если я не чувствую автора, я, конечно, его никогда не буду э, исполнять. И потом надо писать свое. Меня так э, все и говорили, старшие товарищи, и по авторской песне еще, когда я этим занялся в 80-х годах прошлого тысячелетия. Леонид Павлович Тимаков. мы с ним были в добрых отношениях. Известный автор, он уже тоже на небе. Он играл на «Таганке», Кроме «Гамлета» те же роли, что и Высоцкий был такой период. У него сильные песни. «Наливай, поговорим» – известная песня. Да? И он говорит, «Пой, пой свое. Сразу познакомились с ним. Был московский фестиваль, он принял к себя дома. Он внимательно послушал. Он говорит, тебе надо работать со своим словом, со своими песнями, и все будет нормально. Я думаю, что вот сейчас люди подумают, что я что-то знаю, чего не знает никто. А знаю я то, что будет еще одна песня, и мы ее с удовольствием будем слушать. В преддверии Нового года и не отрываясь от темы родного Отечества. Как день один, крестьяне басенями не сыты, они мудры и плодовиты, к войне не дочь, родится сын, и снова ангелы в строю, не сходит весть страхой морза. и зреют звезды на морозе, как будто яблоки в раю, глядит из тьмы сквозь облака.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 До сих пор не сыты, и звезды нынче плодовиты, и у Марии будет сын. То, что было, мы знаем и помним. То, что есть, мы в этом живем. А каково ощущение будущего? А, вот тут три, три основополагающие нашего существования именно в нашей традиции отечественной – вера, надежда, любовь. Если мы не будем надеяться, если мы закроем окно надежды для читателя, мы, пишущие люди, совершают преступление. Преступление кармическое – это гораздо серьезнее, чем уголовное преступление. Вот эти стихи, когда всех поубивали, всем плохо, есть такие у нас поэты, это преступники. Это как фильм Балабанова «Груз-200». Фильм, в общем-то, похожий на правду, захватывающий по жуткому своему сюжету. Там убивают, насилуют и так далее. Но в конце нет выхода. В конце заколочено э, окно надежды. Этого делать нельзя. Я считаю, что это преступление. И когда плохо, когда нас бомбят, сколько мы уже сидим с ума сойти, да, по времени в э, жутко... Э, активизировавшихся обстрелах Донецка излишся и накрывает полностью, что сам не видишь просвета. Но если я не дам надежды своему читателю, я зря живу, я неправильно делаю, я совершаю преступление. Поэтому будущее связано наше с верой в Отечество, с верой в народ, потому что что такое Отечество? Это люди. И надежда, потому что Россия... России, России поздно умирать. Это я написал, и действительно, она не, не погибнет, она будет. Мы проходим через очень тяжелые испытания, это переломный момент. Звезды все, действительно, весь космос сейчас над Донецком собрался и вращается. Совершенно верно. На нас все смотрят. Мы не должны терять лица, не должны терять надежды, веры, надежды, любви. И сейчас будет финальная песня нашей программы. Я хочу закончить... Песней, которую я теперь уже называю Марш спецоперации. Она знаковая, и она не уйдет уже на, в архив, потому что с ней связано очень много, многое и на Донбассе, и в России. Проснулся зверь в кромешной темноте, и зверем Богу названа цена.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 Снова сила русская в руках, И жизнь и смерть за родину красона Стоит и держит, небосвод в веках, моя небо коренная страна, полнего пламя, И выбор строк Тамба за нами, И с нами Бог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 Россия с нами, и с нами Бог, в пол неба пламя, и выбор строг, Донбасс за нами, и с нами Бог. Спасибо, Владимир, спасибо огромное. Спасибо. Оставайтесь с телеканалом Юнион и берегите себя.